Наверняка многие слышали о таком ритуале черной магии как порча. Под этим действием подразумевается направление потока энергии с целью нанесения вреда определенному человеку. В результате на выбранную жертву должны обрушиться несчастья, неудачи и самые разнообразные беды в жизни. Так ли это и что будет на самом деле, если закопать фото человека на кладбище? Ответы на перечисленные вопросы вы сможете отыскать в данном видео. Существует большое количество разнообразных ритуалов по наведению порчи и самыми известными являются использование так называемой мертвой воды, колдовское использование личных вещей объекта, личных фотографий или же волос, ногтей, крови и прочего. Нередко используется специально изготовленный предмет и может быть кольцо из птичьих перьев, зашитое в подушку, либо пучок волос, специальным образом обмотанный нитью, скрепленный с костями животных или птиц порчи наводятся как на незначительные неудачи в жизни, так и на более серьезные проблемы и даже на смерть. Закапывание фотографии на кладбище относится как раз к последней категории. Считается, что достаточно просто закопать фото живого человека в могилу умершего или положить к покойнику в гроб, чтобы через какое-то время изображенный на фото начал сильно болеть и впоследствии умер. Так ли это на самом деле? Дело в том, что так называемая порча — не более чем суеверие и верить в него или нет — решать каждому. Однако ученые утверждают, что человек обладает необходимыми знаниями, а наш мозг блокирует такие вредоносные программы типа сглаза, заклятия и порч. Из этого следует, что жертвой порчи может быть только тот, кто верит в такой обряд сам. Лучше всех тупых примет — это правильный ответ. Подписывайся!